Ну и самое лучшее, что мне оставалось сделать в такой ситуации, это просто обделаться от увиденного. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch начинает играть в Ark Survival Evolved. Ну и в рамке сегодняшнего видео я расскажу тебе одну историю из жизни одного человека, который попал в этот безумный мир с динозаврами. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! не помню я как вчера вообще все закончилось, но вот сегодня я очутился внезапно вдруг на каком-то таинственном острове совершенно голый и какой-то с какой-то блямбой на руке. Осмотревшись немножко вокруг, я понял, что это все неспроста и видимо каким-то непонятным образом меня кто-то по чьей-то воле сюда распределил. Но пока не вдаваясь в эти подробности, я решил действовать наверняка. Да, сначала я осмотрелся, оценил обстановочку, да, вокруг меня ходили страны животные на которых сразу же я ста стал устраивать охоту потому что мне нужно было срочно пропитание мне нужна была вода и мне нужна была э, еда но как только я вырубил одного из существ я понял что его оказывается можно еще и приручить тут я по-быстрому нарвал немножко ягода в ближайших кустах и решил дать этому значит животному покушать а, и посмотрел что же будет с ним в итоге это животное оказалось очень даже дружелюбным оно съела мною предложенную пищу и, как мне показал прогресс, то, что оно начало немножечко приручаться. Я понял, что дела идут уже гораздо лучше. И скоро это животное станет мне помогать. Я решил сбегать еще нарубить немножко дров и развести костер где-нибудь поближе, чтобы погреться. Да, конечно, непросто было мне свалить первую древесину, добыть ее. Буквально я все руки сбил до косточек. Но у меня это получилось. И тут, друзья, я увидел неладное, похоже, моего дружка, которого я еще не приручил, только что загрыз, как... Какой-то хищный зверь. Да неужели оно действительно так? В итоге я решил проверить моего напарника, моего приятеля. И тут, да, друзья, он был мертв. К сожалению, он был мертв. Тут вдобавок на меня еще напали хищные птицы с воздуха, и я понял, что этот мир для меня очень даже враждебен, и стоит действовать гораздо решительнее. Эти птицы от меня так и не отставали. Да, я от них отмахивался как мог, да, я использовал все свои возможные ресурсы, какие у меня были на данный момент, но так как я был совершенно голый и без оружия, мне ничего не оставалось, кроме как обосраться и убежать куда подальше, чтобы немножко обдумать о своих планах. Оказалось, для того, чтобы развести огонь, мне недостаточно древесины Надо было еще немножко добыть камня Нужно было еще для пропитания сорвать немножко ягод Потому что они оказались достаточно полезными и питательными И это позволит мне пережить некоторое время и не нуждаться в мясе Мясо, конечно же, я очень сильно хотел Мне надоело питаться одними лишь ягодами И тут я все-таки набрал достаточно ресурсов, чтобы сделать костер Чтобы сделать свой первый топор И, наконец-таки, первое свое оружие Копье. Ну и попутно я решил поднять себе уровень, да, прокачавшись, я стал немножко увереннее в себе, ну и продолжил свои приключения по этим диким местам. Дальше, немножко перекусив и заказав себе пару рецептов для постройки дома, я решил все-таки то, что если мы будем бездействовать, мы долго здесь не протянем, а потому нам нужно действовать гораздо решительнее. Для начала я все-таки подумал, надо выбирать конкретное нормальное место для своего а, жилья, да такое, чтобы мне было удобно там добывать себе и еду, и оно находилось возле а, воды. Я решил прогуляться немножко по пляжу, но как оказалось, пляж наш тоже кишил различными существами. В основном мне попадались даже хищники. Да, это те твари, которые буквально меня хотели сожрать а, живьем. Но я не из робкого десятка, что называется, и я решил сразу же завалить одного из них. И как видишь, из-за того, что я накрафтил себе достаточное количество копий, я справился с первым из из них, Да, и можно сказать, это и был мой первый мясной нормальный улов В процессе я попытался оттащить этого динозавра куда-то подальше Но оказалось занятием таким, что он был достаточно тяжелый, а мои силы были на исходе И тогда я решил его прям здесь на месте и разделать, с чего я получил только кожи И я подумал, что кожи мне недостаточно, надо бы поохотиться еще Тут я завалил второго динозавра и решил также разделать и его. Ну, надеюсь, сейчас-то хотя бы мне места дадут или же нет. Ну, давай проверим. достала значит, свой топорик и, как всегда, попытался добыть. Да, несколько кусков мяса мне с него упало. И я подумал, что мне этого пока будет достаточно. И немножко перекусив сырого мяса, я пошел охотиться на других тварей. Например, я в рукопашную постарался вырубить еще одно животное, точнее динозавра. Я не знаю, хищник был это или же травоядное какое. -то это, но попытавшись его приручить, я понял, что ничего хорошего из этого а, не выйдет. Единственное, что я сделал на месте, так это обосрался, вот как сейчас вы видите, да, и подобрал собственные фекалии. Да, это было самое лучшее, что я мог сделать в данный момент. Фекалии нам помогут потом в переразведении огорода и при выращивании культур. Да, попытавшись приручить этого динозавра, я понял, что бесполезно это дело, никакие ягоды он не ел, и я решил его здесь прямо и загубить до самого конца, потому что Мясо мне нужно было гораздо важнее и а, нужнее Ну что ж, замочив это, ну что ж завалив этого динозаврика, я пошел дальше Пока я разбирался с этим динозавром, меня одолела очень сильная жажда И я побежал к ближайшей э, речке, да, и спил прямо из нее И решил проверить, как у нас там дела обстоят под водой Оказалось, что под водой плавала огромная акула И я решил из нее сразу же выйти Ну не рисковать же собственной жизнью, понимаешь, ради одного случая Пошел дальше исследовать места дикие, да, и решил приручить себе нового друга. Это опять-таки оказалась вот эта вот птичка. А, я не знаю, как она у нас называется, но очень хорошо будет ее приручить, потому что она будет всегда сопровождать меня. В этот раз я решил ее унести на руках и не стал, ост и не стал ее оставлять одну в полном одиночестве. Так же, как в прошлый раз, ее бы просто-напросто сожрали. Да, я решил прогуляться с ней, немножечко отнести ее, таким вот образом, на руках. Потом изрядно подустал и думаю, ну-ка беги-ка ты сама, наверное. Надоело мне тебя уже нести. По пути мне встречались интересные дикие животные. Вот, например, как вот этот металлический динозавр. Я просто охренел, когда я увидел. Подумал, откуда им бы здесь взяться. Но, как оказалось, это типичный представитель местной фауны. Также мне попадались вот такие вот ящероподобные существа. Ну и конечно же самым впечатляющим оказался вот этот вот носорог или кто это такой Я не знаю как он правильно называется в, у динозавров Да, он был действительно массивным и крутым казался Насмотревшись местных представителей я пошел искать место под свое жилище И вот этот пляжик очень даже меня заинтересовал Здесь был хороший подъем в гору и я решил здесь обосноваться Построил свой первый фундамент Также помимо фундамента я решил, что правильно будет сделать конечно же спальный мешок для того, чтобы можно было, если что, заночевать здесь. Спальный мешок нам позволит потом здесь возродиться, если вдруг мы нечаянно где-то помрем. Ну и, конечно же, ящичек мне тоже не помешает для того, чтобы можно было здесь хранить какие-нибудь э, найденные мной ресурсы. Ну что ж, первые шаги к моей первой базе, да, на этом острове положены. И я надеюсь, у меня получится сделать то, что я запланировал. В первую очередь, я все-таки вспомнил, что мне нужно все-таки развести костер уже наконец да, и поджарить себе немножко еды. Иначе на одних Ягодах Я долго не протяну Да, давайте-ка сделаем костерчик И разместим его где-нибудь, наверное, вот здесь Недалеко от нашей базы, от, от нашего фундамента Какая то база? Это просто-напросто фундамент И давайте, конечно же, разожгем Для того, чтобы разжечь костер, да, мне потребовалось немножко дров Которые у меня уже были в инвентаре Ну и, конечно же, то мясо, что я добыл, до да, с убитых мной динозавров Я решил сразу же поджарить Тем временем, пока я жарил все это дело, наступило. Ночь истемнела, и мне стало немножечко страшно Во-первых, из-за того, что я был совсем один на этом острове Во-вторых, меня не прекращала преследовать мысль о том, что это за огни такие у нас мерцают на горизонте, да И что это за огромные такие монументы там вдалеке маячат, да и очень хорошо освещены. Мне, конечно же, хотелось их очень сильно исследовать. Но я точно уверен, что туда идти неподготовленным не вариант, а потому нужно готовиться. Но готовиться оказалось еще сложнее после того, как я услышал это... Я тут сразу же на месте чуть не отложил огромную гору кирпичей. Я подумал, что за мной уже пришли сматывайте удочки, черт возьми. Но, как оказалось, это существо откуда-то издалека кричало, и рядом никого не было. И я такой подумал, фух, пронесло. Да. Изрядно ночью попугал меня этот хищник. Ну да ладненько. Проснувшись на утро, я решил все-таки поставить меточку в том месте, где я э, живу, чтобы на всякий случай не заблудиться. Ведь сегодня у меня день начинался с приключений. А именно, я решил гуляться по пляжу и посмотреть дальше на местную флору и фауну. В первую очередь мне повстречался вот такой вот динозавр, да, хищный, с которым я уже встречался. Он еще помимо того, что просто кусался, он мог плеваться какой-то хренью вот такой, которая ничего хорошего в себе не несла. И если бы попала по мне, то я бы мгновенно-таки ослеп на время. И я решил все-таки дать ему бой, да, я все-таки не из робкого десятка. Сделав дубину, я попытался его оглушить, но у меня плохо это Получалось, И я решил действовать наверняка. Этот динозавр все продолжал наступать. Битва наша с ним окончилась тем, что я его нечаянно вырубил, вместо того, чтобы приручить. Ну что ж, так у нас распорядилась судьба, и я ничего не мог поделать. Хотя такой динозавр мне, наверное, не помешал бы в списке моих напарников. Опять-таки я его пустил на мясо и пошел дальше исследовать здешние места. Что значит, по пути я наткнулся на речку, вдоль которой я решил прогуляться в глубину э, леса. Как оказалось, у нас лес достаточно темный, и даже в дневное время, ты сейчас сам видишь, да здесь просто-напросто непро... непроглядная мгла какая-то. В этом лесу мне повстречалось еще несколько существ. Это вот такие вот, значит, динозавры, по всей видимости, они не хищные, потому что нападать они на меня не стали, и я подумал, что, наверное, это и будет объектом для моих следующих э, интересов Наверное, в ближайшем будущем попытаюсь этих ребят каким-нибудь образом э, приручить Прогулявшись еще немножко дальше по лесу, я обнаружил еще один интересный объект Который очень ярко светился и привлек мое внимание Это вот такой вот какой-то непонятный объект, с которым я и решил ознакомиться и подойти поближе Но, если честно, я сначала боялся к нему подходить, не убьет ли он меня Как оказалось, эта штука может... Можно открыть только лишь с 15 уровня и как-то с ней повзаимодействовать. Но так как у меня уровень был меньше, соответственно, сделать я ничего не смог и отправился дальше исследовать. Дальше в лесу мне попался снова вот этот вот Трицератопс, как он называется. Этот огромный рогатый динозавр, да, рядом с которым аж земля трясется, когда мимо него проходишь. Да, вот было бы круто такого себе приручить, но я еще слишком мал для этого. Как-нибудь я точно думаю, мы себе заимеем свою собственность такого динозавра. Но не сейчас Как же все-таки разнообразен и интересен этот животный мир в арке Мне очень даже нравится Да, столько всяких животных, столько всяких динозавров у нас Ну что ж, как всегда, погуляв немножко по лесу Я захотел очень сильно пить И вышел уже поближе а, к водичке Вот с той стороны находится наше жилище Да, оттуда мы пришли А вот туда сейчас мы в другую сторону пойдем Значит, на пути меня попался еще один интересный персонаж Это какой-то Листоед Или же какой-то, не знаю, Листогрыз Которого я также решил Приручить, нарвал немножко ягод Да все по тому же принципу, как и с той курицей Которую мы первый раз приручали Нарвал немножко ягод и решил ему Также я этих ягод дать, поставил их в свободный слот и решил его ягодами немножко при, приручать. но как оказалось что таким способом приручать этого динозавра было достаточно плотно и достаточно э, геморно, и я тогда от него отстал и решил пристать вот к этой обезьяне да, смотри как обезьяна какая-то тут мимо пробегала, я решил попробовать, может быть ее мне получится обучить, и она мне будет собирать потом какие-то ресурсы, оказалось идея так себе, и я решил ее тоже э, вальнуть и ее тело как говорится разобрать, просто Просто на куски для употребления потом пищу. Неизменным другом оставался вот этот вот куроподобный персонаж под названием Дудка, который всегда путешествовал со мной. Далее в моих путешествиях по пляжу мое внимание привлек вот этот вот травоядный динозавр да, На которого я уже давно глаз положил и сейчас все-таки я решился его попробовать а, приручить Но, как оказалось, приручение не из легких Процесс приручения начался с того, что я ему нанес несколько ударов копьем От этого он легко просто-напросто скрылся из моего вида и я решил на него забить и больше никогда а, не видел Далее, значит, погуляв немножко по лесу, мне попался еще один такой же динозавр травоядный которого я таким же Образом попытался приручить Несколько ударов копьем Сделают такое дело, что он от нас Просто убегает, и плюс я тут Еще и сломал э, копье Я решил по максимуму нашпиговать его копьем Для того, чтобы у него осталось меньше всего здоровья И думаю, нескольких ударов дубинкой Было бы ему достаточно, чтобы Отрубиться, но он также от нас продолжал Убегать, и я ничего не смог Сделать, кроме как просто-напросто Добить его выстрелами из своего э, Лука, да, на этот момент у меня уже появился лук И я стал просто-напросто альфа-самцом На этом диком пляже, черт возьми Потому что мне, кроме как вот этих травоядных И мелких хищников Больше не попадалось никаких э, существ С этого убитого динозавра я получил Достаточно немало шкур И достаточно немало э, мяса Я думаю на продолжение моего выживания И на несколько дней Возможно этого даже и хватит Пусть у меня сегодня не получилось Приручить нормального большого динозавра Но я обещаю, что в следующей серии я это сделаю Сделаю. Вот так можно сказать, я прожил свой нелегкий первый день в арке. А что ты, зритель, думаешь по поводу этой истории жизни с динозаврами? Пиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение, и мы с тобой непременно это дело обсудим. Ведь у братишки с есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии. Ну что ж, а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.